Всем привет, друзья. Сегодня у нас наступил очередной день. выходят куры мои. Мои кукошки ждут зернушку. Так, Вася, уди, Вася, Я не только тебе котлетку принесла, сейчас всем разделю. Так, пришла вот покормить на самое главное хозяйство мое. Пошли, малышка. Так, где малышонок мой? Бонечка моя малышка. А где черненький пиратик? Где наш? Где пиратик? Вот пиратик. Все здесь, все в сборе, друзья. Все в сборе. Ну, давай, идите сюда. Сейчас молоко еще вам дам. Так, все, всем разделила. Ваське половину котлетки дала. этим по, две, по два кусочка. Васька у них не забирает. Он у нас молодец. Он у нас интеллигентный мальчик. А, у нас сегодня дождь. Ну, как и думала я, что... Сегодня даже думаю, что делать мне сегодня. Сегодня какую себе работенку, работенку найти. Но, ну, скорее всего, я сейчас подергаю трав, травушку-муравушку, как обычно. Но прежде чем дергать, надо мне покормить хозяйство. А потом поработать. Так, сегодня рука более-менее. Мне вчера Давид мазал руку. Девочки все спрашивали. Мама, у тебя рука болит? Нет? Я говорю, да, да, болит, болит. А вот, массажировал. Андрей посмотрел, ты, говорит, растянула, я растянула руку. Ой, еще кушают малыши. Зубики-то маленькие, грызут. Мы вчера вот котлеты-то делали, я принесла им. И это, сейчас молоко еще дам для них. Молочко обязательно. Боняшка, нашла второй кусочек, да? Умница. Кушай, кушай. Кушай, кушай. И это, наверное, думала, скумбрию сделаю томатным с помидорами у меня помидоры покраснели опять надо утораканить блин ведра забыла опять опять забыла ведра андрей сегодня хочет у меня мотоблок там чуток у него поломка есть но он закупился вчера в городе и до ума довести а после поработать надо будет и за сливами, если даже дождь к вечеру прекратится, ну, может быть даже за сливами вечером съездим не знаю, но сегодня так-то на целый день должен зарядить в принципе пасмурно, кругом везде ну не знаю, там просвет виднеется как-то так, друзья, как-то так пока земелька не сырая дождик не так сильно льет пока можно поработать а потом все и вот, Наверное здесь буду работать Вот здесь Сейчас окна в теплицах открою Теплицы не буду открывать, сегодня прохладно Может быть Чуть погодя потом Вот хрюшки Наши поросюшки принесла Молочный супец Да? Васька у нас совсем похудел Вчера здесь тоже выдергала Выдергала Огурцы не буду собирать в город, хочу отправить. Огурцов много у меня. А. Добро дала, все. Я говорю, интеллигентный он у нас мальчик. Так что без спроса ничего не трогает. Как у меня идите тоже. Каждый кусочек всегда спросят. Я говорю, что спрашиваете? Кушайте. Все, что стоит на столе, все, можно кушать. А они все равно спрашивают. Ах, я говорю, ладно, спрашивайте. Хотите, спрашивайте. Вот здесь вчера выдергала всю крапиву. Крапива была с мой рост. Че, девчонки, кукошки, сейчас дам зернушку вам. Не конфеты, а зерно. Зернушка тоже вкусный конфет. так ведь? Так. Сегодня Андрей, наверное, бяшку выпустит у меня. Придет чуть погодя он, скорее всего, выпустит, потому что он сказал, выпущу я его. Так что ему ничего не дам. А зерно дам с утра все Все равно зернишка там ему. Пускай пожует, пока хозяин то ждет. Ладно. Языком трещать могу целыми днями. Но вы знаете, работа не должна стоять на месте. Должна двигаться вперед и вперед. Как-то так. Ремонтировала видео целый час. Три ут... А, в 4 сегодня проснулась. Да, я в 4 начала просыпаться. Вот так. Все, Все поели, детишки? Сейчас молочко дам. И куда ты, Боняша, побежала у нас? Ты как бежит. Боня. Бонечка. Смотрите. Смывки делает, смывки делает. Ага. Ну, давай я за тобой прослежу. Куда-то что ты пойдешь что у нас. Боня. Ну вот, там же ведь далеко. Не знаешь, куда идешь. И чё? Выйти-то вылезла, а залезти не может да, обратно. Бонь. Ой, засранцы. Боня! Боня, иди сюда. Но... Еще пищешь. сама же вылезла туда и не знает, как зайти. Вот ты отсюда вылезла, умница. Что застряла? Нет, не застряла. И все, и все, малышка, все. Да, да, да, да, да. Ну все, играть не будем некогда. Давай. И куда ты Боняша, побежала у нас? Ты как бежишь, боня, бонечка, смотрите.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 Прям, я не знаю, ведра не считала, но очень много было. И теперь осталось мне ее красиво подстричь, аккуратно все сделать культурно, оставить в зиме. <как> ну, в данный момент я сейчас собираюсь домой, так как у меня детишки просыпаются. Время уже 9. Домой надо бежать. Сейчас не буду пока этим возиться в следующий раз. А собираюсь сейчас скумбрию, наверное, сделать с консервой. Давно уже собираюсь. Уж помидоры два раза съели. Детишки. <смех> пускай едят. Так. <смех> Сейчас баклажаны возьму, которые есть. Три штуки висят. Там мелкие пускай растут. Потому что не дают расти другим. Я как поросенок стала грязная. Как обычно. даже я нет. Может быть, может быть, я в обед приду. Викторию поправлять. Пока Даринка спит. Не знаю, все по ходу дела, Может в сад поедем вон мотоблок до ума доводит. Вчера с города приехал, там купил что надо было для мотоблока. Крутит, сидит. Сейчас говорит, вместе пойдем домой. Ладно, говорит, я помидору сейчас возьму с морковкой. Лук дома есть. Так что, как-то так. Сегодня он бяжку выпустил. Я прям рада за бяжу нашего. бяшулечка. Бешеный бешулечка наш. У меня стол травы собирается, собирается. Я ничего не выкидываю. Это будет хороший перегной. Года два и оно все сгниет. Как-то так. А настрочки мои свисти начинают. Здесь, видимо, один цвет посадила я. Ум, красопедки. Сиреневый. Отливом. Белый с сиреневым отливом. Вон, бешенунька наша. Бешеный. Бяша не надо было назвать. Как будто слышит. <соценно> а мои девочки здесь сидят. С моей Смотрите, что. А вы ч? А, маня, белка. Ну-ка давай идите посесть. Разлеглись здесь у забора, как собаки охраняете огород. Вон бяшка орет их. Его! Голоса неженка. Как будто и не козел. А козлик маленький. Вот сейчас подергала траву опять на мышцу давления и мышца ноет. Гуси отвечают тебе, ну, вот, друзья, я собрала, ай, собрала, взяла на консерву помидоры, баклажанчики три маленьких, потому что другим не дают расти. Это первый у меня сбор, как говорится. Я сейчас из него вкусняху сделаю. Вот. А эти желтенькие помидоры очень вкусные. Я их на семена еще отложу обязательно. Там и красные, и желтые, и бурые, и всякие разные. И морковка там лежит. Вот так вот. Короче, как-то так. Короче, на салат приготовила. Сейчас буду делать.